Добрый день! Сегодня мы рассмотрим вопрос работы с расценками, которые представлены группой строк. В справочниках базовых цен в некоторых таблицах есть расценки, для которых каждое значение натурального показателя представлено отдельным пунктом в таблице. Например, в СБЦП-2001-01 – территориальное планирование и планировка территории. Таблица 1 представляет собой одну расценку с набором значений натурального показателя, в данном случае площади, каждый из которых внесен в таблицу отдельной строкой и обозначен отдельным пунктом таблицы. В окне с метанормативной базой системы ПИР подобные расценки объединены в одну строку базы с указанием набора натуральных показателей в детальных формах расценки. Так э, При открытии справочника СБЦП-2101 в таблице 1 мы увидим только одну строку, которая будет в левом верхнем углу обозначена синим треугольничком. И если навести на него курсор, то всплывает подсказка, что расценка представляет группу строк. И внизу в детальных формах мы увидим значение натуральных показателей и соответствующие значения показателей А и Б. При выборе подобной расценки в смету Система э, запросит значение основного показателя в тысячах километров квадратных, и при добавлении расценки в смету э, будет указан соответствующий выбранному натуральному показателю пункт таблицы, да, то есть соответствующий шифр расценки. При изменении значения натурального показателя, например, на 8, Также изменится значение показателей А и Б и изменится шифр расценки. Например, поставим 56, соответственно, шифр расценки у нас будет уже 0,05. Если мы поставим значение натурального показателя, например, 730, при том, что в таблице у нас было максимальное значение натурального показателя 700, то в шифр расценки у нас станет пункт 11.011 11, и автоматически будет применяться формула экстраполяции. Если мы поставим значение, например, 3, это значение у нас выходит за пределы минимального значения натурального показателя, указанного в таблице расценок 5, то опять же у нас изменится шифр расценки, станет 001, и в формуле расчета применится формула экстраполяции. Подобных расценок в справочниках базовых цен на проектные работы достаточно много. Например, в том же самом справочнике «Территориальное планирование» в таблице 5 мы можем увидеть только две расценки с шифром 001, парки, сады, скверы, бульвары и с шифром 008 санитарно защитные зоны. А при этом каждый из этих расценок обозначен специальным значком, то есть каждый из этих расценок представляет собой группу строк. Таким образом, все пункты пятой таблицы с 1 по 7 у нас объединены в группу по первой расценке парки, сады, скверы и бульвары. Мы их можем видеть внизу в детальных формах расценки. То же самое касается расценки 008, санитарно-защитная зоны. Все последующие пункты таблицы 5, 8, 9, 10, 11, 12 объединены в группу по расценке санитарно-защитной зоны. Спасибо за внимание. С вами была Забойкина Алла, отдел сопровождения компании «Инфострой».